Привет, друзья! С вами Вячеслав Богданов, я руководитель собственной компании Мастер Продаж. Мы занимаемся практическим обучением по продажам и э, некоторыми услугами для коррекции личности, тестирования персонала, еще некоторых вещей, которые необходимы для любого сотрудника, любого бизнеса или любой компании. Э, мы сейчас готовимся для вас провести бесплатный вебинар по найму персонала. Он подходит для учредителей. Для собственников, для тех, кто занимается управлением компанией, для тех, кто нанимает персонал, для ключевых фигур в компании, через которые попадают новые сотрудники в вашу компанию. О чем вебинар? Кстати, регистрация на этот вебинар находится в описании этого видео. Вебинар о том, как еще на этапе создания вакансий, идея о том, какого сотрудника вам надо, как создать именно эту вакансию правильно. Как создать объявление, которое будет продавать именно тем, которые подойдут на эту вакансию? Как после этого отзвониться и позвонить этому человеку и выяснить именно те нюансы, которые необходимы для вас, для вашей компании? Понять нужен ли он вам уже на собеседовании? Это сразу освобождает кучу вашего времени, потому что прямо еще на телефоне, еще по телефону звоня ему, вы поймете, нужен он вам или нет. Потом на собеседовании, как провести собеседование, собеседование так, на интервью, да? Как провести интервью так, чтобы понять, нужен он вам или нет. Понять именно в какую нишу, в какую область, какое какой отдел он вам больше подойдет. Иногда бывает, что человек хочет, например, в продаже, а он больше, больше хорош на производстве. И вы можете просто легко его перекинуть с одного места на другое. И, понять, и понять, нужен ли он там или, или не нужен. Подойдет, не подойдет. Эм, на вебинаре вы узнаете четкие инструменты, через какие этапы нужно провести интервью так, чтобы этот человек, даже если не остался в вашей компании, либо он вам не подошел, как оставить его так, с таким настроением, чтобы он хотел вас рекомендовать, чтобы он о вас хорошо высказывался, чтобы направлял к вас, может быть, к вам, может, каких-то э, друзей, знакомых, которые бы подошли на эту вакансию, которую вы ищете. И очень важный момент, как создать воронку, знаете, бывает такое, что мы э, ищем персонал, но к нам никто не попадает, либо CV приходит раз в неделю, раз в месяц, вот, как создать воронку кандидатов, которых вам будут постоянным потоком приходить, чтобы ваша компания стала больше, мощнее, потому что компания это не офис, это не оборудование, это не... Столы, это не машины, это люди. Потому что если в вашей компании работают лучшие люди, то и ваша компания становится очень быстро большой, сильной и способной справиться с самыми труд большими трудностями. Например, кризис в стране, плохая политическая ситуация в стране, э не сезон, да, ну и другие ситуации, которые бывают э в любой компании. Поэтому регистрация на этот вебинар, напоминаю, находится в описании этого видео. Регистрируйтесь прямо сейчас в описании этого видео. И я вас жду буквально в ближайшее время на этот вебинар. Бесплатный, классный, интересный вебинар, который поможет любому руководителю и разрулит, то есть, правильно сказать, даст четкие данные о том, как справляться с трудностями в нами персонала, как создать систему. Найма персонала именно в вашей компании. Всем спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Богданов. И обязательно жду вас на вебинаре. Напоминаю, регистрация на вебинар в описании этого видео. Регистрируйтесь прямо сейчас. Четкие инструменты о найме персонала на бесплатном вебинаре по найму персонала. Регистрируйтесь прямо сейчас.